Дошел к своей золотой середине и мир не перестает нас удивлять. Еще один праздник прошлой недели не просто удивил, а шеломил. Это глагол, означающий произвести сильное впечатление. Уже стало традиционным здесь освещать все события, которые произошли на прошлой неделе. Что же мир на прошлой неделе пережил? Во-первых, 9 августа – это день всемирный, опять же, день книголюбов. Этот день обнадеживает, что мир еще не разучился читать книги. Мы не только упираемся в чтение смс, а и человечество питает свой мозг. Замечательный день. 10 августа. Международный день биодизеля. И казалось бы, ну это какая-то техническая ерунда. Так только кажется. Праздник экологически чистого топлива. Дизельный двигатель был создан немецким изобретателем Рудольфом Дизелем и представлен миру впервые 10 августа в 1893 году. Ну и где вот сейчас эти двигатели, мне интересно очень, где... 12 августа – Всемирный день молодежи, опять же, всемирный праздник. Радостно всегда осознавать, насколько у нас очень много таких людей, которые просто молодость свою не утрачивают. Дальше-то у нас какой день. У нас еще профессиональные праздники, совершенно потрясающие. Почему-то именно на август выпадают все праздники, связанные с полетами. Вот почему? Как вы думаете, напишите в комментариях, почему все праздники с полетами выпадают на август? Или 2 августа, день сайтинга ВВС... Поиск пространства. Погода прекрасна, высота 10 500. День воздушного флота в России. Наши летчики, славные ребята, небо и дом они не густят, Гляди. Я всех, тех поздравляю с профессиональными праздниками. И, безусловно, я поздравляю еще одну замечательную когорту людей, без которых вообще немыслимо вот всякое развитие человечества. Это День археолога, это великий праздник для меня лично, потому что практически вся моя деятельность – это исследовательская. И археологи всегда, когда мы приезжаем в Великий Новгород, тут они там копают, копают, это все в раскопах, так интересно. Это всегда завораживало. В юности мечтала стать археологом. Но я выбрала то, что объединяет все. Это культурология, она объединяет общество знаний, историю, литературу, архитектуру, живопись, археологию все. Я, конечно, не копаю, но я опираюсь на знания археологов, как культуролог. Огромный вклад в культуру, в человечество, в его развитие. Спасибо большое, поклон низкий до земли всем профессионалам. То есть это будет традиция, я хочу поздравить всех тех, кто родился во вторую неделю августа. Я поздравляю вас, я желаю вам здоровья, я желаю вам вот мощности своих вот таких всех ресурсов, энергии, чтобы перла жизненная энергия, радостная энергия, энергия удивления вот эти, чтобы вибрации ваши поднимались и, как всегда, говорю магическую фраза: будьте здоровы, будьте здоровы. Ну, конечно, я еще не могу пропустить одно событие Алексей Радонец или Радонец Если я ошибусь Пойди научись, пожалуйста, разговаривать Потом только приходи, я, я тебя послушаю Простите, ради бога Это делает нас ближе друг к другу и так далее Но это удивительный человек Я такой сел, волнуюсь немножко вот все, кто хочет заниматься видеомонтажом а В том числе услуги в виде А кто снимал видео хоть раз? Веду уроки по видеомонтажу ну, К нему, к нему Шикарная тема, очень полезна. Это нечто, я его когда увидела, сказала Это кто вообще? Вот, это видно, да я же самый лучший специалист по монтажу в Вегасе, а это кто? Я человек эффективность. Но ну, я удивилась в этого человека буквально через месяц, когда посмотрела его видеоролики. Я счастлив. Зажигательной энергии. Более настоящая такая живая речь получается. Ну, Потрясающий человек, Алексей. Я вас поздравляю с днем рождения. Супер! Люблю эту тему. Я у вас научилась вот этому. Вот этому. Это нет, это я сама. Все получилось хорошо. Прекрасно. Я поздравляю с 30-летним юбилеем. Радость. Вот когда от встречи с человеком испытываешь радость, просто здорово. 13-й именно на этот месяц выпал, это замечательный, счастливый день. Тот самый день, который меня ошеломил. Вот о нем я и хочу сказать более подробно. Как вы думаете, что же объединяет вот этих всех людей? Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Бетховен, Микеланджело, Наполеон Бонапарт. Международный день вившей. Ну, это просто праздник какой-то. Это что-то, правда, ошеломило. Я не думала никогда, что в мире, в мире, не где-то там в отдельной стране, а в мире празднуется День Левшей. Это удивительно. В каком-то местечке зародился праздник, просто какое-то событие отметилось. И оно буквально в считанные месяцы охватывает весь мир. Праздник какой-то, я заметила, берет откуда-то свое начало. Вот откуда пошел этот праздник? Великобритании отправляемся В 1990 году Видимо измученные предрассудками О левшах британцы Придумали создать такой клуб Британский клуб левшей И это произошло в 1990 году Объединились Очень многие люди Еще их называют в мире леворуки Буквально через два года В 1992 году они предложили И отпраздновать ли этот праздник Вот так, ну вот прямо во всем мире Объединились со всеми леворукими В мире и так появился этот праздник. Но не мило ли? В 1992 году по инициативе британского клуба левшей появляется этот праздник. Конечно, этот день призван привлечь внимание к тем проблемам, с которыми сталкиваются левши. Удивляет у нас мало, у кого проблемы, да, почему-то именно левши. Левши, конечно, они заслуживают огромного уважения, потому что даже психологи отмечают, что люди с очень твердой волей и с огромным творческим потенциалом. Марк Твен, Мирилин Манро, Пол Маккартни, Ринга Стар, Сергей Рахманинов, Роберт Де Ниро, Уинстон Черчил. Знаменитое произведение, да, Лешкова, Левша, я, все знают. Видите, я лучше всех знал, что мои русские меня не обманывают. пожалуйста, ведь они английскую блоху. На подковы В различных культурах на протяжении многих лет складывались предрассудки с относительно левшей. Православная церковь считает, что Беаньес с правой стороны, да, со стороны левой сидит бес. Ну и поэтому, естественно, рука левая. Если человек пишет левой рукой, если человек работает левой рукой, то, соответственно, это вот управляет им бес. Бес считался тоже левшей. Так повелось, что из-за этих предрассудков, из-за этих суеверий у левшей очень большие были ущемления в правах. Им даже не разрешалось давать показания в суде, допустим. А в советских школах всех школьников переделывали. И это, конечно, очень сильно влияло на психику, на самооценку. Дети отставали в обучении и даже в развитии в своем. Такое явление в нашем мире, как левши, долго связывали с одной теорией. Межполярная асимметрия мозга. Межполярная асимметрия мозга, что это значит? Это значит, если вы правша, то значит у вас связано левое полушарие. Если вы левша, соответственно у вас развито более правое полушарие, которое отвечает за творчество. Правая рука, да, и соответственно у вас левое полушарие, а левое полушарие отвечает за логику, за математические способности. Вот с чем не согласна в корне, потому что мои математические способности это всегда вот они отстояли, где я, где. вы математические способности, то есть я всегда была вот именно творческим человеком, как сейчас модно говорить, креативила. Ну при чем здесь левое полушарие? Все ну, Слава богу, что эта гипотеза не оправдалась. Эта гипотеза не подтвердилась исследованиями. Оба полушария участвуют и в логическом и творческом мышлении. Так считала популярная психология. Долгое время достаточно, чтобы на основе этого и строились вот эти методические занятия для левших детей, которых переучивали, переучивали делали, делали их нормальными. Не укладывается никак в сознание. Если человек одинаково владеет и левой, и правой рукой, он считается амбидекстром. А если вы действуете только правой рукой, как я, или левой рукой, как Леонардо да Винчи, то мы амбисинистры. Вы это знали? Сколько вам лет, прежде чем вы узнали, что вы амбисинистр? звучит странно почти как министр это что-то напоминает в международный день левшей участники британского клуба призывают всех желающих к солидарности раз в году делать что-нибудь левой рукой Ну это вот такой небольшой тренинг международный день левшей. так мы сегодня сделали такое небольшое путешествие культурное пространство будьте здоровы пока пока